Добрый день! Сегодня мы находимся в еще одной нашей испытательной комнате, в черной комнате, где располагается испытательное оборудование PonyoVeta. Перед нами одно из частей этого оборудования PonyoVeta, где устанавливается соответственный осветительный прибор. Там, через систему диаграммы, располагается фундаметр, который фиксирует физические характеристики. И характеристики с помощью программного обеспечения на компьютере. Сегодня мы испытываем все тот же светодиодный прожектор торговой марки Ferron Pro, модель Элект 1000, мощность 100 Вт. Для того, чтобы приступить к испытанию данного светодиодного прожектора, нам необходимо его установить на гониометр, выровнять по краю светящей поверхности, потом пройти к компьютеру оператора, и запустить процесс измерения. После того, как светодиодный прожектор был установлен в комнате на гониофотометре и отцентрован, настроен, мы его запускаем. Как видим, появились его электрические характеристики. По результатам измерения в гониофотометре мы получаем все те же фотометрические характеристики, что и в сфере – это световой поток, мощность, светоотдача. Помимо этого мы также получаем кривую силы света, так называемую КСС, которая используется в дальнейшем для создания ES-файлов, для расчета в программе освещенности таких как диалюкс и тому подобное. По результатам измерения световой поток данного светодиодного прожектора LL1000 мощностью 100 Вт получился 9933 люмина, что соответствует заявленному световому потоку. Мощность данного прожектора получилась равной 92,5 Вт, что тоже соответствует в допустимых пределах заявленной мощности данного стадионного прожектора. Светоотдача данного прожектора получилась 107,38 люмен на что тоже превзошло ожидания.